В отделение лучевой диагностики очень часто обращаются врачи разных специализаций для обследования и исключения или подтверждения разных диагнозов. Начиная с терапевтов, от отоларингологов и стоматологи, многие-многие специальности отправляют на лучевые методы исследования. Наш рентгеноаппарат Siemens фирмы, цифровой рентгеноаппарат с малой лучевой нагрузкой, очень часто применяется, как пациенты приходят на рентгенографию грудной клетки и не могут понять, вот в чем отличие рентгенографии грудной клетки от флюорографии, могу вам сказать, что здесь намного широкий спектр обследования где мы можем смотреть не только прицельно легкие, но и органы средостения, лежащие клетчаточное пространства и кости непосредственно грудной клетки. Снимает, если нужен, к примеру, скопию желудка сделать, да, мы можем обследовать параллельно, как проходит балиевая звесь, начиная с верхних отделов пищеварительной системы и доходя фактически до желудочно-кишечного тракта, до тонкого кишечника и толстого кишечника. За моей спиной здесь конусно-лицевой томограф Romixis применяется как в отоларингологии, так и в стоматологии. С его помощью можно сделать, к примеру, если взять отоларингологический профиль, то здесь обследуются все пазухи как мозгового так и лицевого отдела черепа. Также в стоматологии очень часто обследуют как верхнюю челюсть, нижнюю челюсть, весочно-нижнюю челюстной сустав. Измеряют также прикус в зависимости от случаев тоже. И проводится также ортопантомограмма верхней и нижней челюсти. Чтобы записаться на рентгенологическое исследование или конусно-лицевую томографию, нажмите, пожалуйста, на эту кнопку.